Друзья мои, я вас приветствую на своем канале, сейчас еду на авторынок, хочу для вас отснять видео и поделиться, поделиться, какие у нас есть новости. Новости у нас есть с ценником, с машинами, да, что происходит. И такая новость для меня, она не очень хорошая, вообще в принципе не хорошая. Короче говоря, встретился я сейчас с Сергеем, да, с Терентьевым, вот мы с ним постояли, поговорили. Короче говоря, какая тема на... Яндекс Дзен был создан канал Под названием Автозаказ Этот канал был наполнен роликами Моими роликами Его роликами и фирма Автозаказ Автозаказ это крупная фирма По привозу автомобилей с Японии То есть, Работают они давно вот. Короче говоря, какая схема Какие-то мошенники сделали канал Назвали его Автозаказ Накидали туда роликов Люди к ним стали обращаться Заказывать у них автомобили Эти мошенники стали брать предоплату ну, естественно, естественно, покрываться. То есть, ответственность вся на ком? На автозаказе, на мне, на Сергея. Предоплату понабрали, начались звонки в автозаказ, да, в реальную фирму автозаказ. А они не при делах, они ничего не знают, никакие деньги они не брали. Поэтому, ребят, будьте осторожнее, будьте осторожнее. А мой телефон, у меня один-единственный телефон, он есть в каждом а, ролике в описании до да, каждого ролика он есть на моем канале он есть у меня в инстаграме один единственный на звонки отвечаю только я никакой не ни Вася не Петя не там короче говоря отвечаю на звонки только я поэтому будьте будьте внимательны вот всегда есть видеосвязь вы можете позвонить ну в принципе все мой голос мой все знают следующий момент что касается автомобилей рынок забит забит всем то есть выбор есть всех автомобилей, цена высокая на автомобиле. Как так получилось? Получилось то, что машины были куплены по высокому курсу. По, там, по курсу иены да? иена была высокая. Даже те машины, которые растоможились по нормальному курсу, цена все равно высокая. Сейчас иена упала, евро упал, доллар упал. Машины сейчас покупаются в Японии. То есть проблем с покупкой автомобиля в Японии нет абсолютно никаких. Вот. Но, но те машины, которые куплены, они появятся здесь там. Полтора, два, два с половиной месяца. Если, если у нас ничего не произойдет, да, с курсами, то в принципе автомобили все они подешеве. К старой цене мы не вернемся. Не вернемся однозначно. Ну, 20, там, 30, 40 тысяч рублей. Вот это в принципе нормально, да, по сравнению с теми автомобилями, с левым рулем. Что вообще посмотрите, что происходит в салонах, да? Вот. Ценник ценник конский кому нужна помощь напоминаю мой телефон указан под каждым видео в описании канала вот я прикреплю ссылочки инстаграм э, прикреплю ссылочку э, telegram и вконтакте инстаграм веду вконтакте телеграм пускай это будет такой резерв да потому что ну вроде сейчас как суета спала то что хотят youtube закрыть но может быть может быть все что угодно вот напоминаю ценник я не поднимал проверка автомобиля стоит у меня 2000 рублей вот поэтому кому нужна помощь смело обращайтесь и друзья ну тоже вы должны понимать да, то что днем я работаю днем я на звонки могу не отвечать поэтому если я кому-то не ответил не надо там жаловаться не надо обижаться я реально работаю я занят то есть я не могу целыми днями сидеть просто на телефоне написали мне в WhatsApp: я освободился спокойно прочитал спокойно ответил то есть я продолжаю работать авторынок работает машины есть там короче говоря не стоит ждать то что цена там снизится там в ближайшее время поэтому смело вообще общая, обращайтесь за подбором Идем на авторынок Всем хорошего просмотра. Не забываем подписаться на канал. Конечно же, прокомментировать, что думаете по ситуации. Ну и поставить лайк, хотя дизлайк тоже можно. Так, давайте посмотрим, что у нас происходит с ценой. Камеру забыл, буду снимать на телефон. Стоит у нас фондовези 16-й год, 4 ВД, гибрид это робот 1 миллион 680 тысяч рублей. Летняя резина на литье довольно неплохая, у него. Комплектация. Стоит Toyota Corolla Filder 2017 год. Гибрид. Гибрид идет полноценная. Аукционная оценка 3,5 балла, 1 миллион 229 тысяч рублей. Есть туманки, повторители, литья нет, зимняя резина. Один из популярных универсалов. Стоит еще один. Я думаю, цена здесь будет такая же. Это уже Honda Shuttle. 2015 года выпуска. Гибрид. Тоже коробка передач «Робот» 1 миллион 239 тысяч рублей. Вчера у нас снежок прошел небольшой. Несмотря когда, ребят, выйдет видео, снимаю его в пятницу. Попытаюсь, конечно, сегодня выложить. Это уже стоит фрит, новый, не гибрид. Они есть гибриды. 2017 год, салон кожа литье, 7 мест, 1 миллион 345 тысяч рублей. Рынок заполнен. Автомобилей очень много. Subaru Forester Subaru Forester 18 год. Ну Ценника я здесь не вижу пока. Это у нас Suzuki Solio. Автомобиль набрал популярность свою. Хорошая комплектация. 17 год. Есть все. литий, литий резина. Весы гибрид. 1 миллион 139 тысяч рублей. смотрел ролики видел то что вот, вот эта вот стоянка такая была полупустая машин сейчас действительно очень много nissan x-trail 15 год они двухлитровые пробег указан 108 тысяч но я еще раз повторяю в любом случае пробег нужно проверять машины которые я снимаю я их не проверяю я вам просто показываю ценник состояние нужно смотреть Два x-trail а стоит Также они есть гибриды, коробка передач вариатор 15-й год значит 1 миллион 670 тысяч рублей, серый 15-й год 4 воды аукцион указан 4 балла 1 миллион 739 тысяч стоит, это Honda Frit. нет, этот не Freed, это Spike, 13-й год, гибрид 980 тысяч рублей. Они есть 4WD, ВД, 4WD ВД идут на автомате, есть гибрид, есть не гибрид. Тау Найс, такой рабочий автомобиль. 15-й год, полтора литра, 4WD, Джелл комплектация, 1 миллион. 167 тысяч рублей. Кейкар 11 год 485 тысяч рублей. Ну, стоят у нас малышки. Мув 11 год турбовый 515 тысяч рублей. Еще один 400 с чем-то. Но ну, я думаю под 500 тысяч. 2011 год. Honda Инваген 17 год турбовый тоже сной тут. Я думаю под 700 тысяч он стоит. Под 700. Это уже фрит гибрид 927 тысяч. Хаслер 715. 2015 год. Субару XV 18 год. Как видите, это уже свежий. 18 тысяч пробег. 2 миллиона 250 тысяч. Ребята, хочу немного рассказать по ценам, да, вообще по курсу, как оно все получается. Берем просто, ну вот, допустим, данный автомобиль, да, раньше он таможился по курсу 230 тысяч рублей. Когда начала играть цена, начал скакать курс, курс был высокий, он растаможился за 308 тысяч рублей. Потом курс отыграл, данный автомобиль таможился уже за 260 тысяч рублей. И сейчас таможня, вот по сегодняшнему курсу, его таможня составляет 240 тысяч рублей. Допустим, если а, мы берем фрит, то там разница в цене 150 тысяч рублей.